Мы в прямом эфире и мы надеемся, что связь хорошая. Да, мы видим, что подключения пошли. Соответственно, мы можем начинать. И, как всегда, в это наше неспокойное время мы не можем определить какую-то одну тему нашего разговора. Хотя заявленная тема, я ее постараюсь осветить, звучит так. Как наше питание и как биологически активные компоненты пищи влияют на активность и готовность нашей иммунной системы противостоять различным инфекционным агентам, различным инфекционным атакам, вирусным, бактериальным, грибковым и прочим. Это главная тема нашего сегодняшнего эфира, но поскольку мы с вами ведем этот эфир в очень неспокойное время и, как всегда, требуется некая психотерапевтическая часть. Поскольку каждый раз, когда мы озвучиваем тему эфира, связанную хоть как-то с иммунитетом, и просим людей предварительно задать какие-то вопросы, чтобы ответить непосредственно по целевым темам, интересующим нашу аудиторию, примерно половина, а то и больше вопросов всегда связано с коронавирусной инфекцией, что делать, откуда, за что, почему. Что делать лично мне, что делать моим близким, как заботиться о детях и так далее Я не претендую, еще раз повторяю, во всех своих прямых эфирах я не претендую на какой-то общий анализ Я не претендую ни на что, кроме своего личного мнения а На свое личное мнение имею право, хотя бы потому, что я врач, занимаюсь этим 30 лет, занимаюсь иммунитетом 30 лет и соответственно имею на плечах голову, которая может делать какой-то вразумительный анализ из всего того огромного массива данных, которые на сегодняшний день мы с вами имеем. Вот, друзья мои, если бы вчера только мы узнали о том, что вокруг нас коронавирусная инфекция, наверное, никто, включая меня, ничего внятного сказать бы вам не мог. Но, друзья мои, прошло уже три с половиной месяца, После того, как был выявлен первый пациент, после того, как впервые пошел вал больных в китайской провинции Хубей, три с половиной месяца. И на сегодняшний день у нас есть большое количество информации из самых разных стран. У нас есть большое количество статистической информации. У нас есть большое количество уже генетической информации о том, что из себя представляет этот вирус. Какие органы и системы он прежде всего поражает в нашем организме? У нас очень много информации для того, чтобы сделать выводы лично для себя. Итак, друзья мои, вот поэтому я в первой своей части отвечаю на один простой вопрос. Людей, которые задают нам его постоянно. Из средств массовой информации, телевидения, социальные сети идет такой массивный поток негативной информации, что «мне лично становится страшно». Вот это дословные слова людей, которые говорят «я боюсь, я нахожусь в состоянии паники, я боюсь заразиться, не дай бог со мной это что-то случится, я хочу уехать из своего города куда-то далеко в деревню и там отсидеться». Вот это буквально слова, которые говорят далеко не самые простые люди, друзья мои. Люди, которые имеют богатый жизненный опыт, люди, которые сталкивались в своей жизни с кучей разных инфекций, но тем не менее большинство людей настолько парализованы, настолько не знают, что делать, что они задают вопросы нам. А, соответственно, тот ответ, который готов я вам дать сейчас, заключается исключительно, опять же, повторяю, это мое личное мнение, и оно базируется на тех фактических и статистических данных, которые мы с вами сегодня имеем. Вот э, для того, чтобы образно вам сказать, как нужно к этому относиться, я еще раз сошлюсь на свой личный опыт. А те, кто недавно подключился к прямому эфиру, те, кто не, слышали, не слышал наших предыдущих прямых эфиров, я напомню, что последний месяц, весь март, я нахожусь в Италии. И уезжая в Италию, я делал сознательный выбор, понимая, что весь север Италии уже объявлен зоной чрезвычайного положения. Но как здравый трезвый человек, проанализировав все свои данные, я понял, что ехать можно, и это мне важно, и это мне нужно. И поэтому вот последний месяц я нахожусь здесь, в Италии. И когда люди узнают, что я нахожусь здесь, первый вопрос, который я слышу, как ты там? Ты прячешься в изоляции? Ты еще не заразился? Как вы вообще можете здесь находиться? Вот, друзья мои, этот месяц, который я провожу последний день, 4 недели в Риме, я чувствую себя абсолютно спокойным. Я знаю совершенно точно, что мне, вот лично мне, человеку здоровому, в возрасте 47 лет, ничего не грозит. Я каждый день совершаю свои прогулки, несмотря на то, что в последнее время из-за карантина это стало делать сложнее. Я каждый день э, делаю огромное количество дел. Я каждый день занимаюсь тем, что я люблю, что я привык делать, потому что я внутри себя абсолютно уверен, что эта инфекция мне не грозит. Почему? Вопрос, э, вернее, первое, самое главное. Если мы проанализируем статистические данные коронавирусной инфекции, которая носит название COVID-19, мы с вами увидим совершенно четкую статистическую картину, что большинство случаев тяжелых заболеваний Происходит в возрастной группе от 70 лет и старше. А все случаи смертности вообще сосредоточены в группе старше 75 лет. Если мы спускаемся вниз по возрастной лестнице, конечно, случаи тяжелых заболеваний и даже случаи смертей среди маленьких детей, или людей молодых случаются, но они единичные. Вот На сегодняшний день мы с вами имеем почти 700 тысяч случаев заболеваний. Это уже огромный статистический массив данных. И если мы его анализируем, мы понимаем, что среди этих 700 тысяч случаев, которые зарегистрированы в самых разных климатических условиях, в самых разных странах, с самым разным уровнем здравоохранения, среди всех этих статистических случаев мы видим, что большинство, подавляющее большинство в возрасте старше 70 лет. Поскольку мне 47 лет, и я уверен, что большинству из тех, кто слушает прямой эфир, тоже а, намного меньше, чем 60, 50, даже 40 лет, то вот если вы в таком возрасте, вы можете себе сказать хотя бы из статистических данных, что вы можете за себя не волноваться. Если, если среди ваших близких, большинство людей в этом возрасте, вы только по статистической причине можете не волноваться. Это первое, что нужно понимать. Второй момент. Опять же, следует из того массива данных, которые мы с вами уже за эти 3,5 месяца получили относительно этой инфекции. Так вот, в отличие от гриппа, банального гриппа, к которому мы с вами привыкли, коронавирусная инфекция у молодых людей чаще всего протекает легко и бессимптомно. То есть, если мы столкнулись с гриппом, мы чаще всего почувствуем его. Но хотя бы как минимум день-два нам будет не совсем комфортно. Будет болеть голова. Мы будем чувствовать боли в мышцах. Мы будем, скорее всего, лежать в кровати, потому что сильно болит голова, и мы не сможем делать ничего. Мы грипп почувствуем. Он через два дня пройдет, и мы про него забудем, но мы его почувствуем. А вот... Очень многие случаи коронавирусной инфекции COVID-19 протекают вообще бессимптомно. Такое свойство этого нового вируса. У большинства людей он не вызывает тяжелых болезненных ощущений. И когда мне спрашивают, как ты не боишься заразиться, я говорю, а может быть я уже давным-давно заразился и переболел. Потому что у многих людей, опять же повторяю, в молодом и среднем возрасте, а особенно у людей, которые следят за своей иммунной системой, к ним отношусь я сам, например. Они могут вообще не почувствовать этой болезни. И поэтому, когда мы слышим с экранов телевизоров страшные вещи про смертность, про мобильные морги, про другие вещи, которые парализуют наше сознание и вселяют в нас жуткий страх, мы отключаем вот это трезвое ощущение, что, во-первых, мы относимся к молодой группе, которая в массе своей не подвержена тяжелому течению COVID-19. Во-вторых, COVID-19 в целом у большинства людей протекает бессимптомно и очень легко. И мы это тоже не анализируем мозгом, потому что он отключен под влиянием очень тяжелых негативных э, новостей, которые мы слышим. А если бы мы включили анализ, если бы мы включили трезвую голову, мы поняли, что в принципе нам, вот лично, тем людям, которые я сейчас описал, в возрасте так, до 50 лет вообще однозначно. В возрасте до 70 лет, конечно, тоже нужно обращать внимание на свое состояние здоровья, но тем не менее они тоже находятся в меньшей группе риска. И во-вторых, мы должны понимать, что даже если это случится, в большинстве случаев заболевания COVID-19 протекает легко, мы должны себе сказать, что нам лично ничего не грозит. Что нам лично можно спокойно продолжать свою жизнь. Что никакой смертельной опасности для нас нет в этом вообще. Это даже более легкое заболевание для нас, чем грипп. И поэтому нет никакого смысла бросаться с насиженных мест и ехать в какой-то далекий город, в какую-то далекую деревню и там где-то спрятаться и переждать. Но нет смысла в этом. Друзья мои, включите, пожалуйста, трезвое сознание, которое не требует врачебного образования. Вы просто проанализируйте факты. Вы просто проанализируйте статистику по смертности, по заболеваемости, по возрастным группам. Вы просто проанализируете клиническую статистику. В каком проценте случаев COVID-19 протекает легко и бессимптомно и сравните это с гриппом. И вот когда вы это сделаете, вы понимаете, что для вас лично ничего страшного в этом нет. И именно поэтому я спокойно 4 недели нахожусь в Италии, и я не чувствую абсолютно никакого волнения, а не то, что страха. Теперь вопрос, а почему тогда на нас выливается такое огромное количество негативной информации, общий контекст который заключается в том, что это чрезвычайно страшное, чрезвычайно опасное и смертельное заболевание? Друзья мои, вы должны понимать, что одно дело вы, как единица общества, вот вы, как индивидуум, которому в принципе, в силу его возраста, в силу состояния здоровья, ничего не грозит. И другое дело общество, ответственность за которое несут власти. А вот если мы посмотрим на общество в целом, то мы увидим, что в большинстве, например, западных стран, ну и в том числе в России, очень много людей в возрасте как раз старше 75 лет. И вот им эта инфекция чрезвычайно опасна. И вот здесь вытекает второй очень важный момент. Ведь COVID-19, в отличие от гриппа и большинства других респираторных инфекций, это чрезвычайно заразное заболевание. Оно в 3-4 раза более заразно, чем грипп. Вы его можете принести легко. Но вы за это время можете заразить какое-то количество людей. Они тоже перенесут это легко. Но чем больше вот таких циклов передачи инфекции происходит, тем больше риск того, что когда-то в этот цикл включатся люди из группы риска. То есть люди старше 75 лет. А вот если у них начинается заболевание, то там вероятность тяжелого течения очень высока. И органы здравоохранения большинства стран не готовы к наплыву такого большого количества людей с очень тяжелым течением вирусной пневмонии. Они просто инструментально к этому не готовы. И инструментально не могут обслужить огромное количество людей, у которых отказали легкие. Соответственно, единственное, что сейчас могут сделать власти, это постараться максимально ограничить передачу инфекции в обществе. Это делается за счет изоляции и жесткого карантина но одно дело карантин в случае действительно тяжелого и смертельного инфекционного заболевания ну например чума средних веков тогда люди выходя на улицу просто видели трупы и у них у самих не было желания никакого выйти из дома открыть окна поговорить с кем-то потому что они понимали тяжесть заболевания в случае с COVID-19, который в большинстве случаев протекает очень легко и бессимптомно, люди видят, что ничего страшного не происходит. И они не понимают, почему их держат под карантином, если ничего страшного не происходит. Если они сами не заболели, если их близкие и знакомые не заболели. Почему это происходит, люди не могут понять. И они, конечно же, нарушают карантин. Вот, друзья мои, я 4, меся... 4 недели в Риме наблюдаю, как соблюдается карантин. Никак. Каждый вечер люди выходят в магазины, закупаются пивом, устраивают вечеринки между собой, потому что они не понимают этого. А властям необходимо ограничить распространения инфекции. Поэтому единственный способ это создание вот этой волны страха, которая удержит большинство людей дома. И это на самом деле с точки зрения властей очень важный и правильный шаг. Только этим можно ограничить распространение инфекций, сгладить пик э, инфекционной волны и уменьшить количество тяжелых больных. Но вы как здравые люди должны понимать зачем это делается. И если вы понимаете зачем это делается вы тогда будете соблюдать карантин. Вы будете понимать, что вы этим самым ограничиваете пик инфекции. Но для себя лично при этом вы делаете вывод. Да, я как законопослушный гражданин соблюдаю важное гигиеническое мероприятие, но мне лично ничего не грозит. Я лично, даже если заражусь, перенесу это заболевание легко и ничего со мной не произойдет. Вот это очень важно разделять в голове. Есть общественная функция человека, а есть, с другой стороны, ваше личное отношение к своему здоровью. Вы должны для себя сказать, для меня COVID-19 не страшен. Именно потому, что он легко протекает у молодых людей. Именно потому, что он в основном поражает возрастные группы старше 75 лет. То есть налицо факты, которые вас должны абсолютно успокоить. Я не знаю, успокоили ли вас мои слова или нет. Я не знаю... После этого стали ли вы по-другому относиться к тем негативным новостям, которые идут из средств массовой информации или нет. Но надеюсь, что все же хоть какой-то элемент уверенности у вас появился. Друзья мои, еще раз повторю, резюмируя вот эту первую психотерапевтическую часть. Если, вам младше, если вы младше 50 лет, если вы в принципе считаете себя относительно здоровыми, если вы, в принципе, не каждый год по 3-4 раза э, ложитесь в кровать с тяжелым э, острым респираторным вирусным заболеванием, а это случается с вами достаточно редко, то перестаньте, пожалуйста, подгоняться. Перестаньте тревожиться хотя бы за себя. Да, вы должны думать в целом об обществе, но... Вы будете об обществе и о своих функциях в обществе думать гораздо более плодотворно, если вы уберете страх в отношении своего собственного здоровья. Именно это вам позволит раскрепоститься и более ответственно относиться к тому, что должен делать человек в обществе. Поэтому, друзья мои, для большинства слушающих мой прямой эфир, новая коронавирусная инфекция COVID-19 является абсолютно ничем не более страшной, чем обычный грипп чем обычный сезонный грипп, поэтому перестаньте волноваться, успокойтесь, потому что, как минимум, один из важнейших факторов снижения иммунитета у человека – это тяжелый хронический стресс. И вот, к сожалению, в последнее время большинство молодых, здоровых, нормальных людей, которым ничего не грозит, сами себя загоняют в тяжелейший стресс. И тем самым подтачивают силу своей иммунной системы, которая вообще-то должна спокойно справиться с этой инфекцией. На этом моя психотерапевтическая часть закончилась. Теперь мы с вами перейдем к тому, что происходит при коронавирусном заболевании, как наша иммунная система с ним борется и как иммунной системе в этом можно помочь. Итак, смотрите, очень важный момент. Коронавирусная инфекция, которая сейчас окружает весь наш мир, это не какая-то новая инфекция, которая взялась непонятно откуда. Кстати говоря, я забыл сказать, что все мои прямые эфиры дублируются в виде моих статей. Я вообще-то человек не прямых эфиров. Я человек прежде всего письменного слова, и мне гораздо легче, и гораздо удобнее, и гораздо комфортнее излагать свои мысли в письменном виде. И поэтому я веду несколько своих блогов. Но вот для сторонней аудитории самый легкий способ почитать информацию о коронавирусе, а также много-много другой полезной информации, самый простой способ ⁇ это зайти на такой ресурс, как Яндекс.Дзен. Там по поиску набрать мою фамилию Гичев, и вы выйдете на мой блог в Яндекс Яндекс.Дзене, где вы можете достаточно регулярно читать обновления, посвященные и здоровому питанию, и коронавирусной инфекции. Но это сезонное обострение, я больше про это писать не буду, я, честно говоря, уже сильно подустал от этого. Вот там вы можете все, что я сейчас вам говорю, потом спокойно, детально прочитать сохранить для себя, скопировать, кому-то переслать, ну и так далее. Одним словом, не только в прямом эфире эта информация будет храниться, а вот мой совет все же обращаться к письменным источникам. Ну, по крайней мере, я в этом смысле человек старой школы, я привык писать, я привык читать. Мне так удобнее, и я так лучше воспринимаю информацию. Так вот. Переходим к коронавирусной инфекции. Я уже сказал, что это не новая инфекция, и об этом вы можете прочитать в одном из моих постов в Яндекс Яндекс.Дзен, как раз, которые описывают, что коронавирусная инфекция окружали человека практически всегда. И более того, каждый из вас хоть раз в жизни точно с ней сталкивался. Потому что то, что называют врачи ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция, в процентах в 30-40 случаях вызывается как раз коронавирусами. Просто это немножко другие коронавирусы, они относятся к общему семейству, но внутри этого семейства есть много разных видов. Так вот, большинство коронавирусов, которые окружают человека, совсем безопасны. И они очень легко протекают, вернее, попадают в наш организм, они вызывают очень легкую инфекцию. Кстати, именно с этим-то и связано, что большинство людей, особенно молодых, легко переносят коронавирусную инфекцию, потому что в целом COVID-19 – это близкий родственник тех самых простых коронавирусных инфекций, которые мы с вами с детства переносили не один десяток. И мы переносили их легко. И вот это свойство коронавирусов в том числе передалось и на COVID-19. В большинстве случаев он вызывает очень легкое заболевание, гораздо менее тяжелое, чем, например, банальный сезонный грипп. Вот в чем объяснение. Это не какая-то непонятно откуда взявшаяся инфекция. И наш организм в принципе-то тоже готов бороться с коронавирусом. Просто у COVID-19 появилась очень неприятная черта, о которой мы с вами чуть-чуть позже поговорим. Так вот, смотрите, COVID-19, как и любой другой коронавирус, как и любой другой вирус гриппа, как и любой другой вирус, вызывающий респираторную инфекцию, проходит следующий цикл развития болезни в организме человека. И это нужно понимать для того, чтобы, во-первых, чувствовать себя спокойным, а во-вторых, понимать, как с помощью различных иммуномодулирующих вмешательств, будь то это какие-то биологически активные комплексы, или будь то это питание, как можно на этот процесс повлиять. Потому что он давно изучен, и он вообще-то очень простой. Смотрите. Все респираторные инфекции, включая COVID-19, тот самый страшный коронавирус, в основном передаются воздушно-капельным путем. Человек заразился, и определенное количество вирусов задержалось у него в верхних дыхательных путях. Это вызывает поверхностное воспаление, потому что организм пытается очиститься от вируса. И вот вместе со слизью, которая торгает большое количество вирусов, задержавшихся в верхних дыхательных путях, вместе с этим воспалением человек чувствует либо кашель, либо потребность чихнуть. И вот с кашлем и с чиханием... Вот эти маленькие частицы слизи распространяются на окружающих людей и попадают в их респираторные пути. Вот способ распространения любой респираторной инфекции. Давно изученный. Итак, смотрите. Порция коронавирусов попала в ваш организм. Что происходит дальше? В нашем организме есть две линии защиты. Первая линия защиты – это неспецифический иммунитет. То есть иммунитет, который нам дан от природы, это комплекс самых простых, но очень эффективных иммунных защитных факторов, которые есть у любого человека. Вы сейчас, когда я начну описывать, легко поймете, о чем идет речь. Вот смотрите, вирус попал в организм. Для того, чтобы ему проникнуть в клетку и, соответственно, начать размножаться, дело в том, что вирусы сами размножаться не могут. В этом их отличие от любых живых клеток, от тех же самых бактерий. Для того, чтобы им размножаться, им нужно, они настоящие паразиты, им нужно проникнуть в клетку хозяина. И в данном случае клетками, целевыми клетками любых респираторных вирусов являются клетки дыхательных путей. То есть тех самых клеток, которые выстилают, покрывают, если говорить простым языком, наши дыхательные пути. Им нужно до них добраться. Для того, чтобы попасть внутрь клетки, вирус должен определить, что это его клетка, а определяет это он за счет наличия на поверхности клетки определенных сигнальных молекул. Вот одна из сигнальных молекул – это сиаловая кислота. Если вирус видит на поверхности клетки сиаловую кислоту, для него это сигнал, что вот та клетка, куда нужно проникнуть внутрь. Природа, зная эту коварную черту гриппа, коронавируса и других респираторных инфекций, придумала очень эффективный защитный механизм. Дело в том, что в слизи, которая секретируется клетками, которые находятся в наших дыхательных путях, и этих клеток особенно много в наших верхних дыхательных путях, прежде всего нос, прежде всего наш слизистая оболочка рта, слизистая оболочка неба то есть предшествующая часть дыхательным путям, сосредоточено большое количество секреторных клеток, которые синтезируют слизь. А в составе слизи есть большое количество этих самых сигнальных молекул, сиаловых кислот. Вирус соединяется с сиаловой кислотой, думая, что это клетка, а это просто слизь. И тем самым он не достигает результата своего. И он остается внутри слизи, не размножаясь, потому что он размножается только внутри клетки. Как только организм начинает чувствовать, что э, нарастает вирусная нагрузка, он начинает чихать, кашлять, количество слизи увеличивается, и вместе с этой слизью вирус выделяется из организма. У многих людей... Респираторная инфекция вообще не начинается только по той причине, что у них очень хорошо работает вот этот элемент неспецифического иммунитета У нас настолько активно в момент проникновения вируса начинает выделяться слизь, что он вместе с этой слизью практически весь и выходит Мы чихаем, кашляем, у нас начинает течь из носа и вместе с этим большое количество вируса, застрявшего в слизи, выделяется из организма человека Организм человека не пострадал вообще никак, мы даже не почувствовали этого Вирус не проник в клетку, а значит, мы даже болезни не почувствовали. Вот она первая неспецифическая защита, на которой гибнет до 90-95% всех вирусов. И теперь очень важный момент. Для того, чтобы эта система эффективно защищала нас от вируса, нам необходимо, чтобы наша дыхательная система была максимально здоровой. А вот теперь печальная новость. Печальная новость для очень многих слушающих мой прямой эфир. Если вы по какой-то причине курите. курите, то, друзья мои, это жесточайший фактор риска развития любой респираторной вирусной инфекции. Очень интересна в этом смысле статистика по смертности от коронавирусной инфекции. Большинство погибших от коронавирусной инфекции из тех случаев, которые мы имеем на сегодня, это мужчины в возрасте старше 75 лет с наличием трех и более хронических заболеваний и в большинстве случаев хронические курильщики. Я думаю, что эти цифры красноречиво говорят о том, кто является главной уязвимой группой для коронавирусной инфекции. COVID-19. Друзья мои, курение – это фактор риска любой респираторной инфекции, включая коронавирусную. Потому что любое курение, а также воздействие различных токсических факторов окружающей среды негативно сказывается на функции нашего неспецифического иммунитета, потому что клетки дыхательной системы под влиянием хронического воздействия, табачного дыма, выхлопных газов, других токсических элементов окружающей среды теряют свою защитную функцию. Они начинают меньше и менее эффективно синтезировать слизь, а в них сокращается количество иммунных клеток. Они начинают все меньше и меньше быть защитой, а наоборот начинают все больше и больше становиться фактором риска, потому что незащищенные дыхательной системы становится питательной средой для размножения бактерий и вирусов поэтому друзья мои не знаю если вы так сильно боитесь заболеть коронавирусной инфекцией covid 19 то может быть хотя бы одна положительная черта в этом есть если вы действительно боитесь то может быть вы бросите все же курить но ведь страшно правда ведь вы так сильно боитесь заболеть но бросите тогда курить Потому что это будет очень простой и очень эффективный способ защиты. Может быть, она тогда вам в этом поможет. Но я возвращаюсь. Это все лирические отступления, друзья мои. Понимаете, в чем дело? Коронавирусная инфекция пришла и уйдет. И мы про нее забудем. И это очень хорошая новость. А плохая новость заключается в том, что когда она уйдет, и когда мы про нее забудем, мы тут же забудем про иммунитет. А, ну, пронеслось. Да ладно, господи. Не то еще переживали. Да? Поэтому, друзья мои, курение – это вообще несовместимо со здоровьем дыхательной системы ни под каким соусом. Я возвращаюсь к неспецифическому иммунитету. Смотрите, 90-95% вирусов застрянет в слизи и будет отторгнуто организмом, просто не вызвав никакого заболевания. Но, конечно же, все равно при массивной вирусной нагрузке, особенно в период эпидемии, когда вы постоянно контактируете с огромным количеством людей, источающих вирус, Какая-то часть э, вирусов все же доберется до клеток поверхностных дыхательных путей Что значит верхние дыхательные пути? Ну, это наши бронхи, э, трахея, это мелкие бронхи Те самые трубочки, которые несут воздух, газ э, к конечным отделом легких, где происходит газообмен Какая-то часть вирусов туда проникнет И проникнет внутрь этих клеток и, соответственно, получит доступ к ДНК хозяина и начнет размножаться. Вирусы начнут размножаться. Это уже серьезная угроза, потому что как только вирусы попали в клетки, они могут достаточно эффективно и быстро размножаться. Их необходимо ограничить быстро. И тут включается вторая защитная линия тоже неспецифического иммунитета, то есть того иммунитета, который есть у нас всех в одинаковом виде. Вот он всем нам дан в одинаковом виде. От природы мы родились, и он у нас есть. Поэтому он называется неспецифический, то есть он не имеет никаких отличий между разными людьми. Он действует одинаково, слизь отделяется у всех одинаково. И вторая линия э, врожденного иммунитета действует точно так же. Как только в организме человека, а точнее сказать в клетках дыхательных путей, начинает размножаться вирус, и вот тут же наличие его засекают клетки иммунные, которые циркулируют внутри, наших, внутри нашей дыхательной системы. Прежде всего, речь идет о так называемых клетках с очень интересным названием. Их называют натуральными киллерами. Но еще есть другой русский э, синоним – естественные киллеры. Но чаще всего, все же в литературе научно, тем более, э, это натуральные киллеры. Или НК-клетки. Ну, само по себе название натуральные киллеры о многом говорит. Вся их функция заключается в следующем. Как только они распознают где-то инфекцию, они начинают тут же уничтожать эти клетки. Им не важно, какие это клетки. То есть, как только в клетке появляется какая-то инфекция, туда же, ту, ту, туда же срочно мигрируют натуральные киллеры и уничтожают эти клетки. Уничтожая эти клетки, натуральные киллеры еще начинают синтезировать специальные сигнальные вещества. Многие слышали про такое понятие, как интерфероны, которые стимулируют наш антивирусный иммунитет. Да, действительно, натуральные киллеры начинают синтезировать интерфероны. Интерфероны, попадая в кровь, начинают дают сигнал иммунной системе, что где-то произошла поломка, и иммунные клетки начинают на этот сигнал стекаться в нашу респираторную систему. Поскольку интерфероны, помимо вот этой своей сигнальной функции, еще обладают функцией пирогенной, то есть повышают температуру, мы тут же начинаем чувствовать повышение температуры. То есть повышение температуры при гриппе – это симптом того, что наша иммунная система начала прям качать. У нас много натуральных киллеров, у нас много других иммунных клеток. При разрушении клеток, зараженных вирусом, тоже выделяются интерфероны. И если мы чувствуем температуру 38-39 градусов, это хорошо. Это значит, наша иммунная система запустилась. А вот если у таких больных очень слабенькая температура подострая то это сигнал того что у них достаточно сильный иммунодефицит кстати говоря у большинства пожилых людей это мы с вами и наблюдаем у них резкого температурного ответа на вирусную инфекцию часто не бывает и это свидетельство того что у них ослаблена иммунная система тот кто слышал мой прямой эфир последний по моему наверное усвоили что есть несколько теорий старения и одна из главных теорий старения это иммунная теория старения. Мы погибаем прежде всего потому, что у нас в силу возрастных причин ослабевает иммунная система. И поэтому у большинства людей старше 75 лет не просто респираторная вирусная инфекция протекает очень тяжело. А вот как сейчас мы видим, коронавирусная инфекция особенно. У них даже Вакцины против гриппа вызывают очень слабенький ответ. Но это чуть-чуть отклонился в сторону. Так вот, интерфероны выделяются в кровь. Это вызывает приток огромного количества иммунных клеток, тех же самых натуральных киллеров, тех же самых лимфоцитов из крови, которые подключаются к уничтожению клеток, которые заражены вирусом. И смотрите, уже на этом этапе болезнь может у здорового человека, молодого, с сильной иммунной системой закончиться Помните, я говорил, что большинство вирусов отсеялось уже на первом этапе Вместе со слизью выделились из организма Небольшое количество вирусов проникло в клетки Но поскольку у человека мощный иммунный ответ Натуральные киллеры и лимфоциты быстро проникли в зараженную область И они быстро ликвидировали зараженные клетки за счет этого они тут же ограничили дальнейшую циркуляцию вируса в крови и полностью его убрали из организма. Все. На этом этапе все заканчивается. У молодых, сильных людей э, с, э, с сильной иммунной системой. Именно поэтому э, многие люди, а может быть вы сами, кто слушает мой пример, э, прям, прямой эфир, знают, что заболели гриппом, один день повалялись в постели вот с этой высокой температурой, интерфероны выделяются, мощный иммунный ответ, а на следующий день стали уже огурец. Потому что Иммунные клетки настолько быстро уничтожили все зараженные вирусом клетки в э, э, респираторной системе, что все, их уже нет. То есть, уже неспецифический, самый простой иммунный ответ организма может ликвидировать и вирус гриппа, и коронавирусную инфекцию COVID-19, если у вас эти клетки активно работают. Но, кроме того, у нас ведь еще существует вторая линия защиты. А это уже специфический иммунитет. Что происходит? Вместе с натуральными киллерами, которые, грубо говоря, рубят направо и налево, убивают все клетки, которые заражены вирусом. У них нет никакой спецификации. Они просто есть вирус, мочи, неважно какая клетка. У них нет спецификации. Но в легких и в дыхательных путях есть специальные клетки, которые выполняют очень важную функцию. Они тоже мигрируют в очаг воспаления, они получают слепок, ну, давайте так, я образно сейчас буду говорить. Они получают слепок вируса, ну, то есть как он выглядит с точки зрения молекулярной структуры. Этот слепок вируса запоминают и дальше мигрируют назад в лимфатические узлы, которые расположены у нас вот здесь, в грудной клетке. Их там очень много, потому что легкие постоянно контактируют с различными инфекциями, и поэтому э, лимфатических узлов в нашей грудной клетки очень много. Вот эти клетки мигрируют в эти лимфатические узлы и показывают этот слепок вируса специальным лимфоцитам, который находится там. Они смотрят на этот слепок, понимают, как устроен вирус, и через какое-то время обычно это 5-10 дней, они синтезируют противоядие которые на научном языке называются антитела. Через 10 дней эти вирусы, эти, вернее, лимфоциты, научились синтезировать антитела. Это абсолютное противоядие против вируса. И эти антитела попадают в нашу кровь. И это значит, что мы окончательно выздоровели. Потому что как только в следующий раз кто-то на нас чихнет, и вирус гриппа или коронавирус попадает в нашу кровь, он там тут же сталкивается с мощным противоядием. Абсолютное противоядие в виде антитела. Они тут же его уничтожают. Моментально. Он даже не успевает вызвать никаких а, клеточных изменений в нашем организме. Он тут же погибает. Вот они две системы. Понимаете? Вот эти две системы максимально эффективно защищают нас от любых респираторных вирусов. При условии, если они работают оптимально. Про курение мы уже с вами сказали, что э, это очень сильно подрывает первую линию защиты. Мы, по сути дела, себя лишаем первой, самой главной линии защиты. А вторая линия защиты у нас ведь тоже может работать плохо. И вот здесь мы возвращаемся к тому, что происходит и почему случаются вот те самые тяжелейшие нарушения дыхания, которые мы сегодня наблюдаем у больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Именно которые и послужили причиной того, что объявлен всемирный карантин, всемирная пандемия. Что происходит? Вот смотрите, помните, я говорил, что существует иммунная теория старения. Люди в возрасте старше 75 лет и так имеют низкий иммунный ответ. У них мало клеток, которые готовы включиться в борьбу. У них очень ослабленный эффект на проникновение инфекции в организм. И вот смотрите, что происходит в этих условиях, особенно если это еще к тому же хронический курильщик. Вирус гриппа, простите, вирус коронной вирусной инфекции COVID-19 легко проникает в дыхательный пути, потому что слизистые не защищают человека, особенно если он курильщик. Легко проникают, попадают в клетки и начинают быстро размножаться. Конечно, у такого человека внутри тоже есть натуральный киллер. Они попадают в легкие, простите, в зону распространения инфекции и начинают уничтожать эти клетки. Но поскольку внутренняя иммунная система очень слабая, вирус распространяется очень быстро и, начиная с бронхиального дерева, быстро переходит в нижние отделы легких. А там иммунных клеток совсем мало. И они начинают, вирусы начинают там размножаться. В итоге, имеющиеся в наличии у такого человека, Э, иммунные клетки неспецифической защиты в виде натуральных киллеров э, легочных макрофагов пытаются справиться с клетками уничтожают одна за одну зараженные клетки вирусом но они не справляются с этим мощным потоком вирусной инфекции и в ответ они начинают выделять огромное количество интерферонов чтобы привлечь из крови из других органов как можно больше помощников но к сожалению у очень пожилых людей этих помощников иммунных в организме мало. Они не могут очень быстро прибежать на помощь. Они не могут эффективно и целенаправленно устранить инфекцию. В ответ на этот, на научном языке это называется цитокиновый шторм, то есть огромное количество интерферонов в организм выплескивается, и тогда в легкие начинают мигрировать, клетки лейкоциты а точнее сказать нейтрофилы и они начинают уже совсем направо и налево все убивать и повреждать ту часть легки которая ответственна за дыхание вот в чем причина то есть на первом этапе не включилась защита вирус легко проник внутрь собственно иммунная система крайне ослаблена и не может за короткое время мобилизовать большое количество специфических иммунных клеток и поэтому включается самый примитивный механизм вот в нашей крови есть лейкоциты и нейтрофилы. Это самый примитивный механизм борьбы с инфекциями. Он эффективный. Они очень быстро уничтожают клетки, зараженные вирусом. Но он, это как слон в посудной лавке. Они уничтожают все, включая здоровые клетки, включая легкие. Начинается отек, и все, легкие отключаются. Вот в чем причина. То есть первый этап защиты не сработал. А мобилизовать клетки из других органов и систем пожилому человеку очень сложно. Теперь переходим к нам с вами. А как нам в этой системе вот эти звенья защиты каким-то образом повысить, активизировать? Для начала давайте ответим на тот вопрос, который многие наши читатели задавали. И звучит он так. Что такое иммуностимуляторы? что такое иммуномодуляторы, к чему относятся, в частности, биологически активные добавки, к тем или к другим. Так вот, друзья мои, на самом деле такого понятия, как иммуностимуляторы, нет. Иммуностимулятором можно назвать, например, вакцину. Вот когда вы вводите в организм какую-то вакцину, она вызывает синтез, активацию иммунных клеток, она вызывает активацию синтеза антител. Вот это иммуностимулятор. То есть, условно говоря, все медицинские манипуляции, связанные с активизацией иммунитета, и это прежде всего вакцинация, это иммуностимуляторы. То есть они, по сути дела, вызывают резкую стимуляцию иммунитета за счет введения практически в организм аналогов бактериальной или вирусной инфекции. Просто ослабленных. Вот это вызывает резкий стимул а, и резкий синтез различных иммунных клеток. Вот это можно относить к иммуностимуляторам. А, лет 20-30 назад были популярны так называемые иммуностимуляторы на основе, например, препаратов, выделенных из тканей вилочковой железы, из селезенки, то есть из органов иммунной системы. Но сегодня нет никаких факторов, доказывающих эффективность. И сегодня не считают их эффективными иммуностимуляторами. Препараты интерферона тоже можно отнести к иммуностимуляторам, потому что, как я уже рассказал, как они действуют. Вы их вводите в организм, они попадают в кровь и вызывают резкую, резкую миграцию различных иммунных клеток в область, которая повреждена той или иной инфекцией. Но на сегодняшний момент нужно сказать, что иммуностимуляторы, во-первых, не доказали свою абсолютную эффективность, это раз. Во-вторых, они могут употребляться только в медицинских стационарах, это мое личное мнение, это два. Потому что мы не можем вот так вмешиваться в иммунную систему и говорить, а давайте увеличим вот это, а давайте увеличим то. Вся прелесть иммунной системы заключается вот в чем. В очень тонком балансе который дан нам природой, и который мы, по сути дела, в течение всей своей жизни должны пронести. Ведь смотрите, что такое иммунная система. Ведь по большому счету это клетки-убийцы. Клетки-убийцы, которые призваны убивать безжалостно любые угрожающие нам бактериальные клетки или клетки, зараженные вирусом, или паразитарные клетки, или грибковые клетки. То есть все, что угрожает нашей жизни – по большому счету это клетки убийцы, это абсолютно безжалостные клетки, вспомните название, натуральные киллеры. Так вот большинство клеток иммунной системы это натуральные киллеры. Их главная функция убивать, убивать, убивать безжалостно. Теперь представьте себе, что внутри вас живет всю вашу жизнь вот эта огромная свора цепных собак. И прелесть нормальной иммунной системы заключается в том, что эта свора собак вас не трогает. Никогда, ни при каких условиях Она трогает только то, что вам может повредить И вот если вы этот баланс проносите через жизнь То тогда вам ничего не угрожает А когда вы начинаете вмешиваться в него С помощью каких-то либо медикаментозных процедур Которые могут вызвать нарушение этого баланса Ведь не секрет, что в последнее время В обществе идет очень ожесточенный спор Нужны или не нужны вакцины с одной стороны, да, нужны, потому что они защищают нас, наших детей, от очень многих смертельных заболеваний. С другой стороны, врачи все чаще говорят, что это серьезное вмешательство в баланс иммунной системы, которое может вам дать на короткой перспективе большое преимущество, а в конечной перспективе может стать недостатком, потому что вы вмешались в баланс иммунной системы. Понимаете? То есть еще раз вспоминайте... Такие слова, как натуральные киллеры, свора собак. Вот это то, что в нашем организме есть. Поэтому мощные э вмешательства, будь то в виде каких-то вакцин, медикаментозных вмешательств, или будь то в виде э э факторов окружающей среды, например. Ведь многие химические вещества, включая тот же самый табачный дым, они э вмешиваются в работу нашей системы очень грубо, и они могут ее нарушать. Поэтому мы с вами не говорим никогда об иммуностимуляторах. Мы с вами говорим об иммуномодуляторах. Наша задача вспомнить, что в нашем образе жизни может помочь восстановить этот баланс. Или если он у вас не нарушен, то поддерживать как можно долгое время. Вот в чем заключается наша задача. И вот здесь мы с вами переходим к той теме, которая была заявлена главной в нашем анонсе. Это питание. Друзья мои, когда меня спрашивают, вот что больше всего влияет на иммунную систему, что больше всего ее поддерживает, я говорю, прежде всего, питание. Питание и еще раз питание. Друзья мои, спорт, различные закаливания тоже очень важны. Но непосредственно самым главным, самым широким влиянием на иммунную систему обладает наше питание, точнее сказать, те вещества, которые содержатся в нашем рационе. И вот о них мы с вами сейчас поговорим. Почему, кто-то может сказать, почему именно питание оказывает такое важнейшее влияние на иммунную систему. Вернусь к словам, которые я сказал на своем прошлом эфире. Смотрите, где сосредоточены иммунные клетки? А где вообще органы иммунной системы? Вот Когда я этот задаю вопрос обычному человеку, он чаще всего встает в тупик. Он знает, где сердце, он знает, где печень, он знает, в конце концов, где поджелудочная железа или желчный пузырь, он знает, что такое суставы, но он не может мне сказать, а где находятся органы иммунной системы. Дело в том, что как таковых органов иммунной системы нет и не может быть. Ведь наши иммунные клетки должны сосредоточены быть везде. И так и есть, они в организме везде. Они находятся в нашей крови, они находятся непосредственно а, в тканях, например, в тех же самых легких, в клетках респираторного аппарата. А, они находятся в лимфатических узлах, которые окружают все наши внутренние органы. Они находятся в крупных скоплениях, которые можно с натяжкой назвать органами иммунной системы. Это а, органы, лимфоидные органы толстого кишечника, это селезенка, это, например, в конце концов вилочковая железа, которая находится в области шеи. Но самый главный вывод – они рассредоточены по всему нашему организму. И поэтому повлиять на них как-то целенаправленно очень трудно. И здесь мы должны вспомнить нашу эволюцию. Вот смотрите, главный поток различных возбудителей вирусных и бактериальных инфекций – у человека, у наших далеких предков, шел через пищеварительный тракт. Потому что это были главные входные ворота, через которые наши предки, а потом и мы с вами, контактировали с окружающей средой. Через это Через эти входные ворота э, в наш организм поступало огромное количество различных э, антигенов, то есть вирусов, бактерий, грибков и других чужеродных молекул или сложных биологических э, организаций. Соответственно, нам, чтобы выжить, необходимо было от них защищаться, и поэтому в нашей пищеварительной системе сформировалось огромное количество так называемой лимфоидной ткани. Лимфоидная ткань – это узелки, в которых сосредоточены иммунные клетки, которые готовы в любой момент времени по малейшему сигналу очень быстро попасть в клетки кишечника и обезвредить те возбудители инфекций, которые каждый день попадали в наш организм. То есть смысл лимфоидная системы нашего кишечника, в которой сосредоточена на минутку 70% всех иммунных клеток нашего организма. Они сосредоточены там, потому что исторически, эволюционно большинство антигенов и возбудителей вирусных инфекций проходило через кишечник. И эти иммунные клетки должны были там находиться как отряды быстрого реагирования. Как только возникает где-то малейший признак кишечной инфекции, они тут же мигрируют в клетки кишечника и ее обезреживают. Вот в чем смысл. А теперь опять вспоминаем эволюцию и курс школьной биологии, не помню какой класс, наверное, пятый или шестой. Скажите, пожалуйста, а откуда сформировались первичные легкие у животных? Если кто помнит, как отросток кишечника – так вот, друзья мои, наши легкие и наша пищеварительная система очень тесно между собой связаны. Эволюционно, потому что первичные легкие у животных, это был отросток пищеварительной системы, они обладают сходством клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность и респираторных путей, и кишечника. И в конце концов они непосредственно соединены между собой, ведь рот и наши дыхательные пути объединены в одну трубку. Правильно? То есть это очень близкая и тесная взаимосвязь. Так вот, друзья мои, поэтому лимфатические клетки кишечника, то есть иммунные клетки, готовы непосредственно реагировать на малейшую угрозу, и лимфатические клетки, сосредоточены в нашей грудной клетке, в нашей грудной полости, которые содержат в себе тоже иммунные клетки, которые готовы моментально реагировать на любой признак инфекционного процесса, они тесно между собой связаны. Теснейшим образом между собой связаны, во-первых, в эволюционном смысле, а во-вторых, поскольку они связаны в эволюционном смысле, они до сих пор сохранили между собой очень тесную взаимосвязь. Существует э, научный термин «Ось» – легкий кишечник. По этой оси легкий и кишечник происходит обмен между иммунными клетками кишечника и легких. Они слушают сигналы друг друга и реагируют друг на друга. Вот это первая очень важная вещь, которую вы должны запомнить, если мы говорим с вами о защите от респираторных инфекций. Лимфатическая иммунная система кишечника и легких тесно между собой взаимосвязана. Они обмениваются между собой различными регуляторными сигналами. А соответственно, если мы через питание управляем активностью иммунных клеток, локализованных в лимфатической системе кишечника, то мы через это опосредованно влияем на лимфатическую систему нашего респираторного аппарата, нашей дыхательной системы. Вот эту связь вы должны понять. Для того, чтобы устранить у себя вот, этот, вот это... Внешнее противоречие. Что делать? Почему пища, влияющая на кишечник, влияет на наш респираторный аппарат? Потому что они эволюционно связаны. И потому что клетки, иммунные клетки нашей кишечной системы, иммунные клетки нашей респираторной системы между собой обмениваются и могут взаимно регулировать друг друга. Поскольку у нас... Подходит к концу час, а по странным законам жанра Instagram прямого эфира мы не можем вещать больше одного часа. Мы сейчас делаем небольшой перерыв и после этого, после вот такой бронебойной теоретической части, мы переходим к практической части. Что конкретно из нашей пищи влияет на состояние иммунной системы кишечника, а соответственно опосредованно влияет на общую иммунную систему организма в целом. И в данном случае легких дыхательной системе, потому что мы с вами сейчас говорим предметно о коронавирусной инфекции. До встречи!